Меня зовут Джермика. Сегодня я хочу познакомить вас с особенным человеком. Это моя невеста, Мелиса. Встань, пожалуйста, милая. Да ладно, вставай. Я знаю, что давлю, прости. В этом году мы получили плохие известия. Реально плохие. Так можем ли мы сделать что-то для самого дорогого мне человека? Можем поддержать ее? Поможем ей выздороветь. На основе невероятной, но реальной истории. А теперь позвоните тридцать два семь пятьсот за названием первый. Медицинская музыкальная тачка. Четыре полными минутами пола пола пола пола. Зачем? Just to be. Ты женишься? Да. Ей станет от этого лучше? Я не знаю, мама. Сынок, тебе всего 20 лет. Вы только познакомились. Я хочу быть с ней. Я не могу это объяснить, я просто знаю. Even when I don't see. Пожалуйста, знай, что бы ни происходило. И где бы мы ни были, я с тобой. Всегда и везде я с тобой. Я с тобой. Только с тобой. Клянусь любить и оберегать тебя каждое мгновение каждого дня. Клянусь быть любовью всей твоей жизни и самой большой фанаткой. Звезда сериала «Ривердейл» и хита «Собачья жизнь». Что, если это моя судьба? Прекрати. Это ты сильная, а не я. У меня столько вопросов. Что мне с этим делать? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить мир. Если я смогу изменить чью-то жизнь, пройдя через это... Оно того стоит. Верю в любовь. В кино с 19 марта.